Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и, ты и на эту сцену я хочу пригласить автора-исполнителя, поэта, композитора. Под ваши аплодисменты Геннадий Зачетный! Добрый вечер всем! Окунемся в район 90-х годов, прошлого столетия. Цветы, а сколько было их Любимых и не счесть. Почти всегда Судьбою был на ты И знал Не понаслышке, что есть честь Жизнь моя Как пешеходный переход то Полоса то черная То белая То фартит Во всем, то Везет. Судьба думет, только оторжанка беглая Жизнь моя, как пешеходный переход. Полоса ту черная, ту белая То хватит во все, то не весел. Судьба думет, только доржанка беглая Так не бывает. Чтоб всегда без лог. И восхищались постоянно, мол, фартумы. Судьба злодейка все творит на зло Тебя в делах сменяет кто-то новый Жизнь моя, как пешеходный переход Полоса ту черная, то Тозит во всем, то не везет, судьба то только доржанка белая, жизнь моя, как пешеходный переход, полоса то черная, то белая, то портит во всем, то не везет. Судьба то мед, только торжанка, безнат. разложен так его прими и не робщина трудности не не изменить течение жизни на реки земной поклон за прожитые годы жизнь моя как пешехлопный переход полосату черная, Партит во всем, то не все, судьба, то мед, только торжанка беглая, жизнь моя, как пешеходный переход, Полоса, то черная, то белая, То портит во всем, то не везет. Yeah.